Первая песня «Подо мной развели мост» Подо мной развели мост, я остался висеть так Одиноко во весь рост, под прицелом зева только в городе никого неподвижно пуста даль, Словно все до одного разбрелись, кто куда. Подо мной развели мост, я остался висеть так, Был бы кто-то из нас прост, не искал бы иной знак, Был бы кто-то из нас пуст. Знал бы точно, кто виноват, Я молчу из моих уст ледяной тишины на бар. Ответ на любой вопрос Знает каждый дурак Я смотрю с высоты лет До которых не достаю И совсем никого нет Только чайки снуют Поплыву понад надневой, Если ветер качнет прядь Доберусь до морских волн Чтобы рухнуть в немую гладь чтобы звонкую, как струну, Отпустить эту боль вовне, Чтобы долго идти ко дну И остаться уже на дне. Свет, где покой и уюты Совсем никого нет, Только рыбы снуют Но недели идут в нахлест Время тащится по пятам Подо мной развели мосты, я все еще там Городом пролетал, уносил, забывал. А город молчал, ждал, всех прощал, даже тех, кому не обещал. Ничего не обещал, и каждый к нему приходил, задавал вопросы он все знал все, даже то, что ветер унес и я бы к нему пришла, просила бы у него ответ. Но нет города у меня города у меня нет города у меня больше нет Нет города у меня города у меня больше нет. А потом появился он, говорил, держись за меня, вот тебе сила моя. И я сделала шаг так, что было трудно дышать. Ах, как я была нежна, как мне была нужна эта блажь, как бы ни было страшно. Я протянула руку к нему, оказалась во тьму, а он поворачивался и шел, шел, шел. А я смотрела и думала... Хорошо, и я бы его звала, кричала бы ему вслед, но нет, голоса у меня, голоса у меня нет, голоса у меня больше нет, нет, голоса у меня, голоса у меня больше нет. Они говорили: не плачь придется, в сердце твоем возведет храм, всех спасет, свет принесет. Они говорили: не плачь погоди, темнота позади, Жизнь впереди просто жди, И я бы его ждала, ждала бы еще две тысячи лет, но нет времени у меня, времени у меня нет, времени у меня больше нет, нет времени у меня, времени у меня больше нет. А есть у меня боль, есть у меня камень, Есть у меня пульс между руками, Есть у меня вопрос, есть грудь полная слез. Что-то еще есть, ах, вспомнить бы что-то, Отложить на потом, ведь нет памяти у меня, Памяти у меня нет, памяти у меня больше нет. Нет памяти у меня, памяти у меня больше нет. Сегодня пас, я сегодня пес, я сегодня там, где никто не видит слез моих, Никто не слышит стук сердца моего. Для меня закат, для меня молчат голоса внутри, а снаружи только мир шумит. Не разобрать ни голосов, ни слов. Не ищите здесь, я сегодня в лес, я сегодня там обнимаю дерево. Человека дерева, не трожь его растет, зажги его, горит, пили его поет, болит, люби его всерьез, люби из-под полы, люби на весь колхоз, люби. Я сегодня тот, кто жалел живот И не ходил в наряд, но ходил в обход Кто сидел в тени, кто прятал свой последний патрон Непригоден для, начинай с нуля Может повезет и кривая выведет Да нет, уже не выведет Не ищите здесь, я сегодня лес Я сегодня там, среди прочих дерева Человек из дерева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 Я сегодня шут, мне сегодня мат Этот маскарад мне уже не выстоять Какое там идти стрелять Белой ниткой шит мой упрямый вид И Я сегодня битой шестеркой пиковой И уползает из-под ног земля Не ищите зла острого угла Где одна зла сегодня дерево Я когда-то дерево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 Где-то там на просторах нашей Родины Течет река под названием Рыдань. Рыдань. А на реке Рыдань Рыдала дева и звала меня, звала. А по реке Рыдань Плыл кораблик, я ждала его, ждала, А он спешил куда, Не зная музыки этих берегов, И привела вода, Но нет ни радости от музыки, ни слов, А город нем. И берег тих, И рыбий герой Глядит на них, И я гляжу на них. И мой нестроен стих, я так боюсь, прости. Над рекой, рыдай, летели птицы и качали небеса. И мне пора туда, где тонешь ты, а я плыву тебя спасать. Мой неудобный дар, как будто нужен, да неведомо кому. И вот река, рыдай, и здесь тебя хоть и не примут, но поймут. Как скоро день утратит свет И воздух бел, и тела нет И дело не отстучать И больше нет ключа Так страшно замолчать А на реке рыдай Устал от слез мой одинокий ботискав, И ничего не жаль и только дно, а ты идешь меня искать. А до мной беда, и плавники ее остры, как никогда. И отражением в них я вижу только эту мутную рыдань. И если нас найдут на дне, меня не жаль, тебя жаль вдвойне. Твоя душа чиста. Моя рука пуста, я так боюсь отстать. Твоя река, рыдань, в моей ключице застревает острием, А ты хоть ветром стань, не будет легче нам ни порозни вдвоем. Событий череда, как сон дурной, как невозможность убежать, И все река, рыдань, мне словно непреодолимая межа. И каждый сам, и каждый нем, и слов не нам, слова не всем. Что воду лить, все-то не шинить. Я так боюсь не быть. А на реке Рыдай, рыдала дева и звала меня, звала. А по реке рыдай, Твой кораблик я ждала его ждала. Одно или две дим? Меня сонная трава, научи меня различать цвета, ждали перемен, плыли к островам, начинали все, с чистого листа, но зима была та еще, а за ней весь год вышел вон, Никола, не пристанища. Только ветер со всех сторон врежет без ножа свежий календарь крохи января, сыплются на стол. Выйти бы на свет, раствориться да не перемахнуть. Будни часто кол, гладит по плечу левому. И молчит, молчит ангел мой А в глазах его демоны Все зовут и меня за собой Ночь напролет Снится черти, что выйдешь из огня, Здравствуй, полы дней не отыскать, не наладить, то в утро не придет, то проснусь не я, а клубочек все катится, И гадает Бог по руке, А когда меня хватится. Лед уже сойдет на реке, хлещет горлом кровь черная, как нефть. Зрители пришли, думают концерт. Мне бы только сил выстоять и да доспеть. Доктор, не тени, выпиши рецепт. Сонная трава, сонная, вылечит и меня, выправит. Заживет все, что сломано, отрастет все, что вырвано. Вылечи меня, сонная трава. Выйдешь из огня здравствуй палымя. Ждали перемен, плыли к островам. Утро не придет и проснусь не я. Мне кажется, гитары мало. Ну, то есть ее вообще практически нет. Меня это, в принципе, устраивает. Не надо добавить, нет? Ну, окей. Кончается кофе, чай кончается тоже, Воздух кончается в доме ветерств. Голоса очень громко, столько не надо, гитары. Спасибо. В доме кончается кофе, чай кончается тоже. Воздух кончается в доме, вечер становится сложным В двери никто не входит, рук не кладет на плечи Соль давно на исходе, сахар уже не лечит Спать невозможно в доме, кончился сон Возможно, но оставаться в коме в принципе тоже можно, если все исчезает, значит конец конечен, значит опять слезами кончится этот вечер, станет чернее и ближе и обратиться пеплом, если я зла не вижу, значит лето, что я слепла. В пальцах словно тоненькие иголки Я не сдержусь и я вспомню Слово ⁇ любовь ⁇ и только Ночь проплывет над домом тихим, пустым, забытым Я не сдержусь и вспомню, но больше себя не выдам Буду стучаться в стены, буду кричать и топать, перебужу соседей Пусть вызывают копа. В старосту дома священника-санитара Только да что потом я время потрачу даром Звуки все тише, тише Страх колотится в окна Если я зла не слышу Значит ли это, что я Эй а -а -а. hey. а -а -а. Каждому по ошибке Каждому по расплате Совесть глядит с улыбкой В белом своем халате Видит, как на ладони Все, что во мне осталось Прячет от посторонних Чтоб отложить на старость Хочется все исполнить Шар обмануть стеклянный Стать навсегда влюбленной Верной и постоянной Но люди проходят мимо Нити между нами так Дома совсем тоскливо выйду, и меня не станет Песня моя допета, просьбою обращение Я замолчу, и где-то зло навсегда исчезнет а -а -а. На этом, пожалуй, все.